И сегодня я бы хотела поговорить с вами, мужчиной, на тему, чего же хочет женщина в отношении. Я думаю, что на этот вопрос многие из вас бы начали перечислять разные дорогие игрушки. Бриллианты, меха, дома, машины. На самом деле все немножечко проще, но и сложнее одновременно. Потому что все женщины хотят быть защищенными. Все женщины хотят получать заботу и опеку от своих мужчин. И на самом деле, что дать вам. Это нам довольно-таки просто. Потому что защищать и заботиться – это в мужской природе. Именно базовое предназначение вас, мужчины, в отношениях защищать свою женщину и свою семью. Но в современном мире все перевернулось с ног на голову. И теперь сильные женщины защищают себя, свою семью, своего мужчины. И в таких семьях оба несчастны. И мужчина, и женщина. Потому что они не находятся на своих местах. Они не занимаются своим делом. На самом деле, женщина хочет быть защищенной на четырех уровнях. Это на физическом, интеллектуальном, эмоциональном и духовном. Что же нужно делать вам, мужчину, чтобы вы чувствовали себя защищенным на этих четырех уровнях? Ну, на физическом уровне, я думаю, все более или менее понятно. Женщине важно понимать, что что бы ни случилось, вы ее защитите. Вы заступитесь за нее, вы не дадите ее с голым вы сможете обеспечить ее и вашу семью. Интеллектуальный уровень. Здесь важна ваша роль в том, чтобы если мы себе чего-то напридумывали, если мы себе разрыли какие-нибудь проблемы, или вдруг у нас пришло какое-то осознание, или новые идеи, или страхи, мы могли с этим прийти к вам и обо всем поговорить. И чтобы вы, мужчины, помогли нам справиться с какими-то моментами, с которыми мы сами справиться не можем чтобы, возможно, вы нам где-то что-то объяснить или чтобы где-то просто нас выслушали. Те наши идеи, те наши мысли, или где-то помогли справиться с ненужными нам установками. На эмоциональном уровне ваша задача состоит в том, чтобы вы помогали нам справляться с нашими эмоциями. Потому что, как я уже говорила, женская природа – это эмоции. И мы познаем мир через эмоции, но очень часто эмоции у женщины так много, что с ними делать. И поэтому она их копит в себе, а потом взрывается в настроения и себе, и всем близким. Поэтому иногда нам очень хочется свернуться в клубочек, сесть вам на колени и просто поплакать, просто погрустить, или наоборот, с эмоциями рассказать вам о том, как прошел наш день. Просто выслушайте. Не нужно принимать все близко к сердцу. Не нужно становиться на чью-то сторону, критиковать или решать наши проблемы. Если мы, конечно, вас об этом не просят, просто выслушайте. Выслушайте, прижмите к себе и скажите, малыш, все будет хорошо, я тебе обещаю. Что же мы хотим от вас на духовном уровне? Нам важно, чтобы мы вместе росли и развивались. Нам нужно, чтобы у нас были какие-то вместе, совместные цели, чтобы наша семья не просто так существовала, а жила ради каких-то целей. Мы уважаем вас, мужчины, когда у вас есть большая, великая такая цель, которая ведет вас по вашему пути. И тогда мы готовы идти за вами. На самом деле, все намного проще, чем бриллианты, шубы и меха. Мы просто хотим быть защищенными. И поверьте, если женщина рядом с вами чувствует себя защищенной, она будет рядом с вами именно женщиной. Ей не нужно бороться, ей не нужно переходить в мужские энергии, она будет просто женщиной рядом с вами, с вами мужчина. Я желаю вам счастья, создавайте счастливые отношения в вашей жизни. С вами была Наталья Олесянская. Увидимся.